Здравствуйте! Продолжаем снимать видео на тему обработка винограда с содой пищевой. Прошло с времени более недели, и мы должны сделать вывод, полезна ли обработка винограда содой пищевой или нет, какую дала она пользу, и есть от этого какой-нибудь эффект или нет. Давайте мы посмотрим на листья виноградника. Вот видим белый налет. Это свидетельство о том, что сода пищевая попадала на эти листья. Здесь вот видим, наверное, думаю, что видно будет. Вот. Листочек этот был заражен грибковой болезнью. И видим, прожог, Болезнь убита. Основные листочки, которые не были заражены болезнью, они нормально выглядят, зеленые, не погоревшие. Это видео я снимаю для тех зрителей, которые сомнелись, что данная доза, которую я выложил ранее в видео, она большая, и листья могут погореть на винограднике. Вот итог. Вы сами можете убедиться в результате, после обработки винограда содой пищевой. Вот это сорт винограда плевен белый, с ним переплетается страшенский сорт. Ягода нормальная, как видим. Набирает окраску ягода. Вот. Листья хорошие. Где сода попадала и была грибковая болезнь, мы видим там прожоги. Болезнь уничтожена. А где не было никаких заболеваний, листочек вот целый с двух сторон можно понаблюдать. Ничего с ним не произошло. А где была болезнь, вот видите точки, они прогорели эти грибковые болезни и сейчас подойду на другой сорт винограда это Донские зори где действительно была чуть-чуть меня проявлена болезнь грибковая такая как милдь. и мы там глянем на листья какой результат дала сода пищевая после обработки ее виноградных кустов вот этот виноградный куст Донские зори. Вот в общих чертах, как оно выглядит. Ягода вся целая, набирает окраску. И теперь поближе глянем в листочки, где была проявлено болезнь и итог после обработки этих виноградных кустов пищевой содой. Вот, видим результат. Где была грибковая болезнь, заложена на листьях винограда, мы видим результат после обработки сода пищевой. Убита эта болезнь. Листочек нормальный. Вот здесь свидетельствует лист, что сюда попадала сода пищевая. Белый налет от соды. Лист, если не был заражен, то и лист целый, не погоревший. Вот так выглядит на данный период времени вот эти виноградные кусты ягода вся полная целая многие еще задают вопрос такой даже не вопрос а говорят что нету никакой пользы от этой соды как была гниль на виноградных ягодах так она и осталась правильно вы сказали потому что это профилактика и те ягоды которые были заражены гнилю до этого эта ягода была заражена спором и грибка гнили и соответственно это гнель и продолжает работать. Теперь вы сами можете убедиться, какой получился результат на виноградных кусах после обработки их содой пищевой. В заключение я бы сказал, что результат положительный. Это минихемия, безвредный препарат, и он принес и лечение в некоторых местах от грибковых болезней. Надеюсь, что это видео поможет рассеять сомнения для тех, кто усомнился, что эта доза, которую я ранее дал, при обработке винограда сода пищевой повредит или пожжет листья винограда. Как видим, итог. А вывод делать вам самим, обрабатывать содой или нет. Потому что меньшая пропорция соды пищевой по отношению к воде, она такого результата не даст. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю здорового виноградника, богатых урожаев. До свидания.